Мы находимся под Минском в экотехнопарке. Круглый год здесь проводят испытания новых транспортных технологий. Здесь же прошел четвертый Эко-фест. Ежегодно его проводит компания «Струнные технологии». Она занимается развитием технологий Skyway транспорта, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Мы хотим избавить города от пробок. Если мы уйдем на второй уровень, исчезнет такой фактор травматизма на дорогах. Во-вторых, мы можем попасть в труднодоступные места, куда не может попасть железная дорога, куда сложно донесать. Лететь авиации, или, например, невыгодно. Это горные, болотистые местности, это вечная мерзлота. Юнибус, Юникар, Юнибайк всего 11 моделей электромобилей. Среди них грузовой и пассажирский транспорт. Разные модели перевозят от 2 до 80 человек со скоростью от 150 км в час. Вот самый быстрый из них новинка этого года, разгоняется до 500 км в час. Технология направлена на значительное сокращение издержек за счет особенностей конструкции и увеличения. Скорости подвижного состава. А за счет чего, собственно, позволяем себе достигать высоких скоростей это снижение потерь. Снижение потерь на качении за эту зону отвечает колесо, его специальный профиль. За основные потери это аэродинамика при высоких скоростях. За это отвечает специальная форма кузова. Самое главное это коэффициент сопротивления аэродинамического, уменьшая сопротивление, уменьшается потери в воздухную среду, позволяет нам достичь всякого результата. Анатолий Эдуардович Юницкий, изобретатель. Skyway. С детства он мечтал о космосе, увлекался ракетным моделированием. Родился в Беларуси, в 1973-м окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности инженер путей сообщения и следующие 20 лет посвятил изучению транспортных систем и проблем освоения космоса. Сегодня у него сотни тысяч единомышленников. Четыре года проект SkyWay развивается за счет средств инвесторов. Их почти полмиллиона из более двухсот стран. Я понял, что самое главное для скоростного транспорта – это аэродинамика. Если поднимем транспорт на следственную высоту, то аэродинамика получается в 2,5 раза. Потом, когда стал думать над рейсом, мы едем по дороге, высотой меньше, чем лес, 12 сантиметров. Так вот, вот этот рейс – это висячий мост. И оказалось, что это эффективность существующих систем, и там все эстакад, ну, дешевле в несколько раз. Зато за то, колесо топлива мы в 10 раз больше перевозок совершили. Я шел к этому несколько десятилетий, потом я осознал, что это было. То, что нужно И тогда для стало вот это. Пока технологии тестируют. Сейчас под Минском. Еще один центр испытаний с прошлого года строит в Объединенных Арабских Эмиратах в Шарджа. А Министерство транспорта Дубая уже включило технологию SkyWay в программу развития города. Власти одобрили строительство 15-километрового участка с 21 станцией.